Кто-то куда-то сейчас переместился, Барсик! И снова хаешки и котятушки, с вами Неллил. И это пять ночей у а то есть у Барсика. Давайте продолжить у нас третья ночь. Да, Динди. я тебя поздравляю, ты хорошо справляешься. Правда? К сожалению, придется так сидеть еще несколько ночей. Это нужно для дела. На этот раз я не задержу тебя, так как мне самому нужно Что это такое? В своем доме пока что ничего долгом не нашли, ничего, что могло привлечь этих животных и роботов. Я не понимаю мотива этих существ. Может быть какая-то месть? Что как же? ты думаешь? Ладно, я говорил, что не задержу, так что прощаюсь, желаю удачи. The fuck? Постойте пополнение. Кто-то куда-то сейчас переместился! Барсик! Вот он! Ору. Настоящего Барсика добавили. Я хочу посмотреть на скример от Барсика. И что вот это за хреновань, здесь не было телевизора с котиком. И да, вот эта коробка, она гораздо быстрее начала разряжаться. Я видела, как ты убежал. Стоять. С одной стороны, я хочу посмотреть на то, как нападает Барсик. Что это было? Вот он, да, это Барсик же. Ооо, барсик! Около дивана, он уже собрался прыгать. Так, все, я готовлюсь к с маской сидеть. А что если он нападет без маски? Ну, в любом случае, я посмотрю на скример. Я столько заметила, там, где котейка, там есть много других маленьких котят. Стойте! Что это сейчас было? Может мне надо было врубить свет? Что это такое? Кажется, пока что я все делаю правильно. То есть в основном мне надо слить не за камерой. Камера мне нужна только для коробки. Вот она. Благо восстанавливается, оно очень быстро. Все, ура! Но, кажется, остальные ночи мы пройдем относительно быстро. Но все-таки, для чего мне включатель? Что если в один прекрасный момент, когда я смогу на него нажать... Шесть часов! Погодите, всмоюсь, Так быстро? <свы> котятки, это какая-то слишком коротенькая серия вышла. Слишком коротенькая. Ой, меня играет. Кто это бегает? Вот за фук, что-то что? Что в смысле? И черта с два. А и я начну четвертую ночь котятки. И не для того, чтобы ее пройти, а для того, чтобы посмотреть на скримеры. Поэтому продолжить четыре. Терпение? Чистая камера в данный момент. Оказывается, она может разлечить в тебе человека, даже если ты в маске. Мне кажется, с ней нужно поступать иначе, ибо она даже не особо торопится к тебе идти. У нее, если честно, характер. У нее, как у обычной кошки. О. Когда мы пытались подойти к ней ближе, она просто убежала. Может, ты спасешься, если будешь надевать маску. По-моему, она не такой уж опасный тебе враг. В любом случае, мы можем выслать тебе поддержку, когда что-либо пойдет не так. Я должен разговор завтра. Марсик! Около дивана! Сейчас. Вот сейчас. Он должен на меня напасть. Ну и где ты? Так, а если эта звездюлина способна различить, когда я в маске? А -а -а, здрасте? Сейчас было что-то странное. О, смотрите иначе, ибо даже что это такое что если мне надо через... куда-то нажимать подойти. чтобы эта хреново появилась? Коробочные кошки когда мы пытались подойти к ней ближе она просто убежала может ты спасешься если будешь надевать маску по-моему она не такой ой барсик появился да? смотрите в любом случае мы можем выслать тебе поддержку когда что-либо пойдет не так Я должен разговор завтра короче давайте сделаем так чтобы терпение уменьшилось только вот у нас тут... Вот что это за кошка! Лукошка! Так, все. Я хочу посмотреть, как нам пойдет у а нас барсик. И для чего вот этот окоран с кошкой? Что будет, если терпение опустится до нуля? Всего-то... Всего-то... То есть если у нас настигает такой маленький лимит в 29% о смотрите чем быстрее мы двигаемся тем быстрее у нас истекает терпение а теперь давайте посмотрим что будет если коробку не пополнить Прикольно. Еще. Алло, это снова да, твали ты уже, Джинди. Теперь, теперь я хочу посмотреть, что будет, если наш чудик... А, погодите, так это вот эта вот кошечка, да? На которую мы типа там все время смотрим. Если да, то в принципе все нормально. Так, теперь мне самое главное следить за вот этими тремя камерами. Блин, и какого хрена тут появляется такая игрушка без всего? Знаете, кстати, что самое такое удивительное? Даже нет, не самое. То, что вот эта кошка приделана, а Барсик, который он... Вот этот кошак... Это настоящий Барсик. Итак, у меня терпение 43. Ну, в принципе, это видно. И, блин, такое ощущение, что там вдали, на самом деле, какой-то кошак тоже сидит. Я хочу посмотреть на то, как нападает котик. Господи, это музыка. Ну и, котик, я уже маску успела надеть. год. <связи> <связи> Вы что, серьезно? Ой, кричу, котятки. Ну что ж, теперь мы знаем, что в тот момент, когда нас нападает котейка, какой-то фиолетово синего, непонятного оттенка, то у нас есть хоть немножечко времени, чтобы напялить маску. Однако... Это будет трудновато, учитывая то, что начал все разряжаться гораздо быстрее. Ну что ж, котятушки, а на этом наконец-то я завершаю прохождение игры 5 ночей у Барсика. Но не до конца. И я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это то поддержите меня своим породотым лайком под вот этим видео и мужеской подпиской на мой канал и на канал Zalex Pro. И всем пока, котятушки.